Друзья, всех приветствую! С вами Дмитрий Анцупов. Продолжаю свои заметки о Грузии. Сегодня хотел бы сказать несколько слов о такси в Грузии. В Грузии на самом деле работает Яндекс Такси, то есть обычное приложение, которое работает и в России. Ставите оплату в наличных, наличными, потому что карты не работают, ни виза, ничего вы с нее не сможете на территории Грузии оплатить даже через приложение Яндекс Яндекс.Такси и пользуйтесь, очень удобно, за все время пребывания в Грузии я не платил больше 7 лари то есть средним поездкам на наши деньги это около 120 рублей и несмотря на то, что даже мы приехали на автомобиле, по городу передвигаться на автомобиле вообще нет никакого смысла ну, потому что, во-первых, местами парковка платная, и вы ее не сможете оплатить. Опять-таки, российские карты не работают. А во-вторых, ну, с парковкой здесь бывают иногда проблемы. Местные знают, куда что ехать, им всегда проще. Как турист гораздо, скажем так, спокойнее и комфортнее вызвать такси. К тому же стоит оно действительно копейки. Поэтому пользуйтесь, вообще никаких проблем нет в Грузии с такси Есть еще какое-то приложение, которого нет в России Но я, честно говоря, его даже не скачивал Потому что в целом Яндекс закрывает все вопросы 80% такси это приусы, Toyota приусы. В целом достаточно удобно, комфортно Все водители такси говорят по-русски То есть я вот сколько такси не вызывал Не было еще ни разу, чтобы водитель не понимал русского языка Поэтому, друзья, пользуйтесь, заказывайте. Надеюсь, мой ролик был для вас полезен. До новых встреч!